Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. Завершающий момент перед открытием парка. Вот, скоро откроется этот парк, который я строил всю зиму. Вы можете посмотреть, как все изменилось. Здесь мы стоим в главной чаше большого водопада наверху, который, с которой будет подаваться вода. Вот, видите, тут есть немного воды, мы уже проверили, водопад работает. Ну, вот, все красиво, подсветку проверили, тоже работает. И сегодня мы будем инсталировать и устанавливать туманную установку. Для меня волнительный момент, как она заработает, все ли будет хорошо. Все события увидите первыми. Вот, я хочу, чтобы сегодня э, вы увидели, как работает э, туман на нашем озере. Вот, приглашаю вас на демонстрацию туманной установки. Let's go! Пойдемте! И сегодня я хочу вас познакомить с такой системой как туманнообразующая установка. Ну и, наверное посмотрели какие красивые фотографии получаются и какие красивые видео получаются когда работает туман. Но туман кроме этого создает благоприятную э, атмосферу, вот, он увлажняет воздух. Работает э, как холодильник, то есть если это жара, допустим, он туманная установка испаряет, влага испаряется, соответственно, охлаждая окружающие предметы. То есть в таком, в таком ландшафте, э, в таком, такой нише становится приятно, комфортно, прохладно. Я, естественно, стараюсь сделать такие ландшафты, которые, в принципе, как бы со всех сторон закрыты. Это может быть просто сад, просто предусадебный участок, да, или, допустим, вот такая вот полукруглая поверхность где можно создать внутренний микроклимат даже если вокруг будет жара невыносимая да то внутри будет прохладно комфортно вот ну и соответственно красиво а здесь смесь искусственных скал и натурального камня между скал такая пунктирная линия идет вот это и есть форсунки для туманной установки то есть вот эти форсунки, видите, размещены в таких углублениях, вот, в скалах, и э, вот эти именно форсунки будут работать и производить туман. Тут есть э, несколько веток, несколько э, компрессоров, у меня будет работать. Я обычно все системы свои дублирую, вот. Даже если одна система выйдет из строя или она на обслуживании, то вторая система э, ее как бы замещает, заменяет для Людей, которые этим пользуются, обычно все равно комфортно, все равно не отключ, все не отключается, да, все равно они чувствуют, что система все равно работает, даже если, даже если одна система выключена или снята, допустим, да, там на, для обслуживания. Здесь у нас есть коммутационные узлы, то есть вот эти ветви, видите, подключаются, эти ветви подключаются к магистрали основной, да, и здесь... По, уже по трубам они выходят э, в техническое помещение, где, собственно говоря, и у нас стоят компрессоры. Вот. Сейчас настройка промывка песочных фильтров. Ни в коем случае в эту систему не должна, не должен попасть песок, не должна попасть грязь, пыль. И вообще система должна быть чистая вот но, но фильтр когда песочный новый фильтр да и он обязательно промыть потому что мелкий взвесь мелкий песок все равно может прямо выходить в систему вот после песочного фильтра у нас есть целый ряд э, других фильтров вот значит то есть есть большой фильтр который крупные частицы собирают но есть еще целый ряд других фильтров вплоть до 1 микрона для того чтобы форсунки туманные не забивались вот работали насколько это возможно долго вот. То есть в любом случае все чистится, моется, но удобнее поменять фильтр, чем лезть на скалу и принять форсунки В техническом помещении у нас находится оборудование, в принципе вы сможете посмотреть его размещение И э, наконец ждем первый пробный запуск нашей системы Let's go, пойдемте посмотрим